всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму баклажаны по очень простому но вкусному рецепту баклажанчики получаются похожи на грибы список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика приятного просмотра берем полтора килограмма баклажанов и режем их кружочками толщиной чуть больше сантиметра затем круги небольшого диаметра разрезаем на две части а которые покрупнее на 4 Дальше погружаем подготовленные баклажаны в кипящую воду. Ждем пока все снова закипит. И с этого момента варим ровно 5 минут. Баклажаны постоянно окунаем в воду. Затем откидываем их на сито. И даем воде стеть а баклажанам полностью остыть в это время готовим заправку измельчаем ножом 50 граммов укропа 5 граммов острого перца перекладываем все в миску выдавливаем туда 40 граммов чеснока Добавляем 20 граммов соли, 80 миллилитров 9% уксуса, 80 миллилитров рафинированного подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Теперь остывшие баклажаны помещаем в подходящую посуду, добавляем к ним заправку, аккуратно перемешиваем. И раскладываем по стерильным банкам. Банки заполняем баклажанами максимально плотно до самого верха. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 полулитровые баночки. Прикрываем их крышками. Ставим застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечике водой комнатной температуры и отправляем на плиту. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем баклажаны на небольшом огне ровно 15 минут. Затем достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем вверх дном и оставляем в таком состоянии до полного остывания.